Народ купил паштет из э, синдю, э, синдюка. читая состав просто в шоке. Склад, вода. Э, курича печинка 14%. процентов. шкира, манна крупа. Раслынный соевый белок. Силь, индычка. Один процент индычки. Цибуля, цукор. Специи, чеснок, консервант, нитрит натрия, ну и дальше сроки годности. То есть я просто в шоке, люди, ну блин, паштет из индюшки э, в составе аж 1% э, самой индюшки. Ну как вы считаете, это вообще нормально или как? Не, я понимаю, что сейчас делают из всякого дерьма, но 1% индюшки, то я просто в шоке. Что скажете по этому поводу?